Субтитры а создавал Ежегодно девушки Казанского федерального пробуют свои силы в самых громких конкурсах. И что немаловажно, закончив вуз, не перестают прославлять доброе имя Альма Матер как в пределах страны, так и за ее пределами. И осень этого года не составила исключения. Уже сейчас выпускницы Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого КФУ готова представить университет, город Казань и всю республику Татарстан на международном конкурсе Мисс Земного Шара, который на сегодняшний день проходит в Албании и Испании